Шестая часть решения задачи D16. Составляем уравнение моментов, не забывая о силах инерции, вращающихся тел. Повторяем, мы все здесь вращаемся вокруг вот этой оси с угловой скоростью омега. Так, Составляем уравнение моментов. Вот это у нас будет равно нулю. Этот момент, какой G3, будет равен нулю. Что еще? Ну и все, в общем-то. Все остальные моменты у нас будут не нулевые. Ну, давайте начнем. Момент силы YB. Значит, он вращает по часовой, значит, со знаком минус YB. Извините, модуль этой силы умножить на плечо. Вот линия действия горизонтально опускаем. Из точки А перпендикуляр это будет соответственно... Длина 0,5. Ну, давайте сразу и напишем умножить на 0,5. Далее YD. Где у нас YD? Вот оно. Вращает против часовой. Значит, вот плечо. То, то есть, с плюсом. Плюс YD умножить плечо. Значит, опускаем перпендикуляр из оси вращения на линию действия. Вот линия действия, вот перпендикуляр. Это у нас что будет Значит? Это будет причем 0,4 минус сколько? 0,3 минус вот эта длина. То есть, а эта длина это у нас что? 0,3 умножить на косинус альфа. То есть 0,4 минус 0,3 умножить на косинус альфа. Далее G1. G1 момент у нас вот он. Момент G1. Значит он берется, вращает по часовой. Значит со знаком минус. Значит минус G1 умножить на плечо. Значит, вот линия действия. Вот опускаем перпендикуляр. Это плечо равняется чему? Значит, значит вот эта длина плюс вот эта длина. А эта длина у нас чему равна? То есть, L2 это значит L2, то есть 0,2 0,2 плюс Значит, вот эта длина, это у нас что, половина 0,3 умножить на синус альфа. То есть, 0,3 пополам, ну, 0,15 умножить на синус альфа. Далее, G2, тоже с минусом, потому что тоже по часовой вращает. Значит, минус G2 умножить плечо, это значит, вот линия действия, вот перпендикуляр опускаем, это 0,2 пополам, минус G2 умножить на 0,1, Фи-1, где оно, вот оно, Фи-1, так вращает, по часовой, то есть минус, Опа. минус Фи-1, это у нас Фи-1, давайте так и оставим пока, и значит, что у нас, плечо чему равно, значит, вот у нас, вот эта длина, Значит, чему она равна? 0,4 минус вот это h, которое мы вычисляем. То есть, вот это 0,4. Вот плечо. Да? Значит, это 0,4 минус h. То есть, 0,4 минус h у нас там было равно 0. 14 чем? 0,142. Минус 0,142. Далее. Фи, Фи 2. Это что у нас? Фи 2. Плечо, значит, от Фи2 вращает относительно этой точки, вращает по часовой. Значит, со знаком минус. Давайте вот так вот делаем. Минус фи2. Значит, вот линия действия. Вот опускаем перпендикуляр. Это как раз длина что? 0,4. Умножить на 0,4. И это все должно равняться у нас 0. Все. Записали. Сколько у нас в этом уравнении неизвестных? Раз, два. YD у нас неизвестная, да, и CH. Э, т, т, т, т, т, т, т. Теперь у нас в этом уравнении два неизвестных. Ну давайте его так и оставим. Ну, может быть, нет, так его оставлять не надо. Его, конечно, надо довести до уже чисел. Но чтобы было проще, во-первых, нам надо вычислить φ1 и φ2. Мы его где-то тут написали и бросили. Давайте мы это доведем до конца и посчитаем. Вот они, φ1 и φ2. Значит, это будет равняться, соответственно, где у нас данные. φ1 это 3. То есть, это у нас 3. Умножить на омега квадрат это у нас 120 в квадрате. L2, 0, 2, 0, 15, умножить l 2 это у нас было 02 плюс 0,15 умножить на одну вторую это у нас сколько? 0,075. Правильно, это у нас 0,2, 0,275. Значит, 3 умножить на 0, так так, так, так, так. 3 умножить на 120 умножить на 120 умножить на 0,275, равняется 11,880. Это у нас равняется 11,880. Единицы мы соблюли, там 3 килограммы, это радиан в секунду, да, L в метрах. φ2 у нас чему равняется, соответственно, это будет 2, это умножить на 120 в квадрате, это умножить на 0,1. Соответственно, 120 на 120 на 0,2. 120 умножить на 120 умножить на 0,2 равняется 2,880. 2,880. Давайте размерность проверим. 100 в квадрате это 10 четвертое. 10 четвертое умножить на 1 десятую. 10 в третьей тысячи. Ну, правильно. Размерность тысячи. Так. Э, φ1, φ2 мы вычислили. Значит, теперь вот сюда подставляем числа. Это у нас что? 0,3 на косинус... 0,3 на... 0,866 равняется. 0,2,6. Давайте сократим. 0,26... Правильно, правильно. 0,4 минус 0,26 это у нас значит пишем и так минус 0,5 YB плюс 0,4 минус 0,26 это будет 0,14 YD минус теперь вот это 0,15 на 1,2 это мы уже вычисляли 0,075 это 0,275 а G1 у нас чем будет равняться M1 на G. Это 30. То есть это будет значить 30 умножить на 0. 275 минус G2. Это будет 20 на 0.1 минус Φ1 у нас будет 11880. 11880 умножить на это у нас что будет? Эх, ты. 0,4 минус 0,14. Это будет 0,26. Умножить на 0,26. Минус. Фи 2 это у нас сколько было? 2,880. Прям одни восьмерки пошли. Минус 2,880 умножить на 0,4. Это равняется. Ну, давайте свободные члены вычислять. Это будет 30 умножить на 0,275 равняется 8,25. Значит, это будет 8,25. Это будет 2. Это будет 11,880 умножить на 0,26 равняется 30,88. И еще и восьмерка в конце. Давайте 3088 запишем. 2880. восемьдесят умножить на 0,4 равняется 1152. 1152. Итого это будет минус 0,5 yb плюс 0,14 yd равняется. Здесь будет 10,25. Плюс сколько? Ну давайте. Значит, плюс 30, 88, 8. Плюс 10, 25 равняется 4, 42, 51, 05. 42, 51, 05. Ну вот это мы получили одно уравнение. С двумя неизвестными мы использовали вот эту часть. Теперь составляем что? Второе и третье уравнение. То есть проекции всех сил на ось Y. Вот в этом порядке. Давайте я их выпишу. Этот порядок. Опять нам скопирую, чтобы мы от него и плясали. В нашем случае. Вот этот порядок. Давайте и рисунок тоже выберем. У нас вот этот рисунок наш. Итак, сумма на ось Y. Ну, давайте возьмем проекцию на ось Y. Почему они равны? Y YA равно YA плюс YB минус YD, потому что против оси Z. Это, это, эта сила нулевая. Φ1 и ф 2 с плюсом. Плюс Φ1 плюс... Φ2 равняется 0. Вот у нас уравнение с тремя. Это YB, извиняюсь, опечатка. То есть YA плюс YB минус YD равняется вот этой величине. Сколько? 3088 минус 1152. То есть 3088,8 минус 1152. Подождите, что я делаю? Это Φ1 уже умноженное. Вот, сейчас бы опять. 11,880 минус 2,880. Ну, здесь все гораздо проще. Здесь равно просто 9000. Okay. равняется 9000. Вот у нас уравнение 2. Ну, и уравнение 3. Это проекция всех этих же сил, только на ось Z теперь. На ось Z это все выглядит так. Это у нас 0. 0. 0, 0. Это у нас 0, 0. И остается только у нас теперь что? G1, G2 и G3. Как это они должны друг другу равновесить? Ох ты! Вот как я все нехорошо сделал там. у нас вот такая сила еще должна быть Z, A. Давайте мы разберемся с этим в следующем фрагменте.